Всем привет, дорогие друзья, с вами в будем играть в бодроковую коробку на Кристалликсе. Я все же решил снять. Чё там? Лев, в какой команде он красный? Ой, Райт, right. помимо проблемы со зрением, у тебя и со слухом. У меня нет проблем со слухом. Да, Но ты, слышишь, ты же не, не услышал меня. По-моему, а есть. Райт, right. как ты можешь это отрицать, Я что мы не всегда я... зашли... Ты зашли сюда, чтобы снимать. Райд говорит, а, так ты решил а, снимать? Да, хороший сок, пять лет, пять пять уже накопил на кирку. А, ну да, он... У меня Бум уже желепость. За... Почти... А у меня уже железная терка. Добываем элементальную. Ну-ка, мои элементальные, не трогай. Ужасно, у меня, такие... ну, меня все ужасно. Я играю. Мало того, что с анонимы мы так они ещё и нещитые. Ну... Ты тупой. Мы делаем траншеи. У Олега, Раз, задержка. Ты думаешь, что <с <с думаешь, люди тупые? В итоге, а, может быть, и ты тупой, их не понимаешь. Да, ты иди. И может быть, еще и ты иди тупой. Мастер Олег говорил, я расслабляйся. знал, что ты умара тупой. Ты что Не, ну то, что я не спорю, то что я тупой. Я спорю. Так, Райт, ты бы вообще молчал. Райт, ты молчал. Мы хотя бы среди оба тупые. И мы хотя бы это признаем. Мы хотя бы это признаем, то что мы тупые. Они тупые? А ты, Райт, глухой. Ты глухой и слепой. Я даже не знала то, что Котя добавит именно в обновлении. Именно, типа, новые вкладки. Вкладки? Именно талисманов. Там кролик, коровка и кот. А -а -а. Ну, это как бы... Я сейчас кажется, алмаз не я не себе, кажется, алмазную сделаю. Я копай себе сразу. Куплю, куплю. Сейчас на железную пуду, и я пуду еще в железную куплю. куплю, куплю Начну копить на эту. Три на три. Не вижу я смысла. А -а -а. Ну, да, так, Боже, Что это такое? Меня это накаляет это уже. У Райда. Это у, Райда. Что у меня, это у меня Что это у Райда. вот это? <свист> как запищит, как заорет. Что у Райда. это Райда не такое? Не это урайда. У меня не пищи. Райд, это у тебя. Боже, Райд, когда мы с тобой в голосовом, так это вот именно всегда у тебя. Я умазная кирка. Я вот посмотрю, у меня сейчас тихо. Же... А может раньше она Рэд, была? Райт, у тебя проблемы со слухом, ты как можешь быть в этом уверен, когда у тебя проблемы со слухом? Не, не говори, пожалуйста. Так. Рэд, так. извини, пожалуйста, мы даже не с этим согласится. Я слышал там какие-то взрывы, но Вообще, я не понимаю, как а они могут быть. Проблемы. Например, у тебя Сейчас со зрением происходит. есть небольшие проблемы. Это Нет, ну, так, Олег носки, х... Боже. Олег Олег хотя бы, я хотел видит. сказать, Аля, хотя бы носки носит, а Олег хотя бы очки носит. Да. И типа, как бы у Да. Да. тоже Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Шесть, семь, семь, семь. Ну, типично, а, все в шесть. Пошел. Зачем? Шесть зачем дети отправляют шесть лет в школу? Они а детство не видят. Ну, вот он, что я не могу. Я не понимаю, но это лет. такая тупая. Ладно, да, школу придумали, придумали чтобы получать знания. Вот, друзья, объясните, а зачем школу? Ну. Люди, вот можете объяснить вопрос? Смотрите, школу придумали, ладно, чтобы получать знания. А можно вопрос? Ну, зачем мы сделали так рано? Часов вставать, ну потому что в это рабочий день. Потому Но что, типа, ну, днем как-то... Днем у тебя будет у тебя охота учиться? Нет, пусть днем будет... Ну, а потом вечером и возвращаться домой с полсот... А да, хотя бы в часов 10 начали. И зачем? То есть просто тупо. Еще добавляют бесполезные предметы, да. Али, э, М -м. Алик, кровать, Люди, вы у хотите сказать, злой? у меня команда не тупых? А, Просто ну ладно, все, люди、вы... все люди были на базе. Все люди были <рисов pit> на базе. А, ну так, значит, ладно, такое, У кого-то кровать вообще не застроена. Просто полупроку поставили и посчитали кровать застроенной. У нас вообще я чувствую, не застроена. Нашу кровать, пожалуйста, кто Пишите, а, по а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Олег, ты видишь Спасибо меня? Долгумно. Я не вижу а, вас. Ну ты я посмотри, Легко я там с краю копаюсь. Мне начало, сколько надо в школу вставать. У меня урок на, первый начинается в 9 утра, заканчивается в 15. А давайте, знаю, мы, давайте мы не будем общаться о, том, о, о уроках. А, ладно, уже на больное. Я могу переместиться <связь> на кости? Да, я вижу, ты где. Кстати, нет, у никто не копается на встречу. А до мной там как, как? кто-нибудь есть? Нет, как, может, Никакой тобой кровати. Только... Нет. Кровати нет. Но... Я ее пропустила, она вон там. Костя, ты сейчас сверх строишься? Нет. Короче, там где-то недалеко от тебя вот чел. Ну, он правда далеко от тебя, но недалеко. А, так далеко или недалеко? Там вверх. Ну он близко, но он не к тебе идет, он просто вверх. А по поводу вот этого, а как мод покупать делать, и как вот это типа колючую броню делать? Какое колючую? Это колючую броню никак это не сделаешь, это скин. Это скин. Да, костюм, скин. да. Всё, он ничего не дает. Он да мне просто за... 3 3. поздравляю. Просто у тоже 3. будет 3 на 3. Ну, У тебя реальный Олег, он написал, у тебя команда реально, типа. Ну, такие, такие. У а, меня, короче, люди, у меня Я обосрался. Короче, у меня А да. вообще кровать застроили? Да, да, застроил, лука. А, умно. А, я знал вашу. Ну, в принципе, вам то, что кровать застроена, это вам никак не поможет. поможет, Сати, у меня сейчас будет 3 на 3, а так будет. Потому что тут всего лишь раз-два два слоя застройки, и это за 5 секунд сломать. Так, я подаю 3 на 3 покупать. А Кстати, к вам уже кто-то к вам уже кто-то строится. Опа, Где? Я не знаю, но я вижу хороших чайных. Ой, я вижу ваши застройки. трупы. К нам, к нам чел? Ну, я сказала, жить, я же сказала у него есть оружие всю твою команду что же мы, мы, мы я так, даже так, еще так, на кирку не успела накопать, и уже я сдохну. Типа чувствуешь, как сдохнуть быстрее? Так, я вижу Костя. Он, он ко мне шаг. идет, вот че? Мы, а мы его не видим. Так вон, можно видеть, как он копается. Ну, Кося, а ты что ты что на штуке сидишь? Реально? Действительно, райд. Рай. Рай. Вот интересно, почему ты сидишь на А да, Почему нет? ты сидишь на стуле, райд? Действительно. Действительно. Почему он ещё и все будет сидеть? Логично. Ой, он копает Уже. ой Урод какой. Как я его ненавижу. Могласен. Вы что, не видели, как он копается? Мы я сейчас Мне надо было бежать. Я, в принципе, да, Костя, я, а? честно, я тебя не видел как бы. И после в игроковки я решил поиграть в Курлоконтру, потому что мне не нравится бедроковой игроков, на канал, с вами был фирм, пока. Ладно, что? Я, я ты Да, он бросил да. Это... Тихо, Это... тихо. Прицать. Я нажал, я нажал, я нажал зайти за синих, а Вот все, теперь вы там. Короче. Вместе. Ага, как интересно, когда, когда нас убивают за пару секундочек. Так интересно, когда ты меня очень интересно. Короче, а... идем на стрельбы, спир... Лука, мы с тобой Лука. два снайпера, разведчик. Снайпер, снайпер. С тебя <с> радость. Так, а через тебя. Снайпер, как у, у, нас тот, у нас вот этот Джерри с Давайте покажем после того, что кто здесь про. Ну, так, Ой, покажите. Никак всякие кости больше не будет нас ага, короче, покажем, У меня, чел, еще тупее по Что рай. за Сзади. А, нет. Я обидел Райда, случайно. Лежи. Я у меня Мне вылез за этой долбаной а ну? зепки. Дубанная. Так, э, зачем Дура Просто ломаешь? у меня такие тупые. Я не могу. Вот, надо было за нас заходить. Нет. Нет. Мы умненькие. ты вообще вышел. Ты, ты вообще вышел, а у меня Какая у вас дура в команде? Она только... Вот а да, он попал. Попал. Он еще один раз. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, она, она вот это она ломает вот эти блоки. Она дура уворачивает. Так, подожди, надо сначала вот эту преграду. Лука, лука, лука. Э, эту, Тэддин, э, Тэйдин, советую тебе строить. Я вообще сметы. ничего понять не могу, как он Нет, меня убил. Она, она кинула перл она кинула прл. Боже, пожалуйста, люжить ее. Да убили. Молодцы, Я молодцы. чуть умер. Боже, тут чел залагал. Я только что одного, одного, одного просто человека. у меня Это такие диска. тупые, Делано. я не могу. А мы, ну да, а мы умные. Мне нравится эта игра. Мы же у Кости слили двух человек. А да, да. еще и вышел чел. Да. Вышел осталось только еще два человека. Да, нас четверо. На фа... Нет, их Нет, их двое. Кости и да. еще чел. Просто чел с этого фика я просто ненавижу его. Я думала реально пора фармить, короче, Иди глаза, иди глаза. Я этот формлю. Нет, скажите, Я упал. Я тоже в начале самого упал. Я не напишу. Ты здесь. Просто так Лука. Не надо. Лукайди отсюда, ты сказал. Нет, э стрела перелетать надо чуть выше. Опа. Нашего домика чуть не убили. Так у меня только один перо. Сегодня день против меня. Сегодня был ужаснейший день. А мне нравится эта игра. <решили> Это мы <пробуем> заканчивать. <решили> Мне не понравилось, поэтому кошмар, ужас и вообще день против меня и вообще говно а все. <пробуем>